всем привет вы на канале «Как заработать в интернете сегодня у меня на обзоре кран Салана. на этом кране можно зарабатывать криптовалюту Салана. есть подобный кран, на котором можно зарабатывать trx я думаю этот один и тот же админ с данного крана я выводил уже вот почти 19 TRX месяц назад и если мы посмотрим по посещаемости, работает он 2 месяца и посещаемость за последний месяц полтора миллиона людей заходила на данный сайт. Это копия того же сайта, который я вам только что показал. Здесь при регистрации нам дают 10 бонусных сборов. И также мы целый день можем собирать удвоенную прибыль, заходя на данный сайт кран один раз в час. И нам будут выпадать не 5000 тысяч салана, а 10 тысяч. И вот бонусные сборы здесь есть. Здесь не капчи, ничего. x 24. Нам дают это на 24 часа. И вот она прибыль идет. 10 раз мы можем так собрать. Если мы посмотрим выводы денег с данного сайта. Вот здесь есть доказательства. Здесь вот люди выводят, все классно, кран платит. Можно это все проверить, перейдя по ссылке. Также в данном кране есть партнерская программа. Вы будете зарабатывать 5% от сбора с крана вашим другом. И 0,4% будете зарабатывать, играя в игры. Также здесь можно повысить уровень, например, до Iron или же бронзу. Чтобы его повысить, здесь вот все условия расписаны на данном сайте. Кому данный экран интересен, ссылку я оставлю в описании. Переходите, регистрируйтесь и зарабатывайте деньги без вложений. На этом у меня все. Всем желаю хорошего дня, всем больших заработков и всем пока!